взаимопомощи друг другу, а мы являемся партнерской программой, у нас пять партнерских программ, 5 маркетинг планов и наша компания официально зарегистрирована на главной странице сайта как вы видите мы находимся с вами где каждый любой который открывает нашу ссылку всегда может посмотреть наши два маркетинг плана основных площадок почитать наши отзывы это реальные отзывы наших партнеров посмотреть Познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации. Мы официально зарегистрированы. И проверить наши документы. Посмотреть нашу дорожную карту, какие площадки у нас на сегодняшний день есть, когда они стартовали, эти площадки. И, конечно, присоединиться в наши официальные группы. У нас есть группы в Телеграме, ВК и в Скайпе. Также есть личный контакт нашей администрации. И, конечно, познакомиться с нашим пользовательским соглашением оферта. Ну и давайте, наверное, немножко я расскажу о компании. Компания наша основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель нашей компании это Елена Евсеенко. Наша компания это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты, ипотеку и так далее. Да мало ли куда, людям нужны большие суммы денег. Мы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 Устраивает все наши условия, наши маркетинг-планы. Вы можете всегда присоединиться, зарегистрироваться. И давайте посмотрим, что у нас находится в кабинете. После регистрации вы, как всегда, авторизуетесь и попадаете в свой кабинет. Первое, что это, обязательно нужно, конечно, посмотреть наши уроки. У нас есть обучение именно по кабинету. Уроки ⁇ это как правильно заполнить профиль. Пополнение, вывод. И перевод между партнерами. У нас есть внутренний перевод, что облегчает работу наших партнеров и команд. Есть такая функция у нас поисковик. И как правильно ею пользоваться. Управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый. На некоторых площадках у нас есть двойные брони. И как правильно вообще управлять бронями, это обязательно вы должны изучить. Ну и начнем, конечно, с профиля. Для чего заполняется профиль? Профиль, ребята, заполняется для того, чтобы с вами имел связь ваш спонсор, как с партнером. И точно так же ваши партнеры должны иметь связь с вами как со спонсором. Я, например, своему спонсору могу и на скайп позвонить, и на телефон, и в написать, и в телеграм позвонить, и написать... А... Первое, что вы всегда заполняете, указываете свой скайп. Ну, нет скайпа, но напишите, что его нет. А Телефон, страничка в ВК должна быть у вас, у кого нет странички, напишите при регистрации, там поставьте три нуля, да, или напишите, что нет странички, но, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Странички в соцсетях должны быть у вас обязательны, хотя бы две социальные сети, которые а, вы же будете рекламировать свой бизнес, продавать свою реферальную ссылку. А самые популярные а, это ВК и, конечно, Ютуб-канал, ну и, конечно, Калиостро, где весь находится а, бомонд бизнесменов. И в Телеграм, это самый популярный сейчас из всех мессенджеров, это Телеграм. Это в Телеграме сейчас все перешли именно работать в Телеграм. Так как там и чаты очень большие, они а так, как в Скайпе. И да, он удобен. Там можно делать бесплатные звонки и все в этом роде. И дальше вы заполнили это все, и здесь в этом же разделе вы должны прописать все свои платежные системы, куда вы будете выводить свои денежные средства. Мы работаем с такими платежными системами, как Perfect Money, Payer Кошелек, подключена Кассафри и работаем со всеми картами Российской Федерации. Вы должны указать на свою карту, написать имя на русском языке, на чье имя эта карта, номер телефона указать, к которому привязана эта карта и написать обязательно на русском языке название банка и нажать кнопочку «Сохранить». Следующий э, ваш шаг – это нужно загрузить аватар. Выбираете фотографию с вашего компьютера или же с телефона. Как только код пришел от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Здесь же в этом разделе можно всегда сменить пароль от вашего кабинета, если он вас не устраивает. Но я вам, ребята, советую, если месячно менять пароли в кабинете это нужно с целью безопасности ну и теперь давайте посмотрим какие у нас в разделе вернее партнеры чтобы я хочу вам сразу напомнить о том что кто еще не знает Находится ваша реферальная ссылка и партнеры отображаются на три уровня в глубину. А в какие у нас на сегодняшний день есть площадки? Ну и такие площадки давайте посмотрим. Я вам скажу, сколько и какой вход, и сколько вы можете заработать на этих площадках. Итак, Ада, в разделе финансы. В разделе Финансы отображаются ваши заработанные денежные средства, ваше пополнение, сколько вы пополняли, сколько у вас денег на сегодняшний день на балансе и сколько у вас выведено. Самая наша основная площадка это Идеал М Мини. Мы с ней стартовали 23 сентября 2021 года. Это очень хорошая площадка. а С нее у нее есть закольцовка на более основную площадку, более денежную площадку. Вход на идеал мини можно входить с полторы тысячи. Ни на одной площадке у нас нет никаких абонентских плат. Ни на одной площадке у нас нет привязки к первому столу. Стать своего бизнеса можно делать с любого стола. Вход в первый стол стоит в идеал М-Мини полторы тысячи за один круг одно только ваше бизнес-место зарабатывает 244 тысячи идеал М-Макси здесь вход составляет 15 тысяч но за один круг одно ваше бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч фабрика клонов у нас там две площадочки, они небольшие. Вход с одной тысячи можно заработать три тысячи, а с 10 тысяч вход вы зарабатываете 230 тысяч. Микромани. Это социальная площадочка, вход на нее составляет 500 рублей. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает с 500 рублей пять тысяч. И есть выход на площадку «Идеал М-Мини». Это вот сделана такая закольцовка. трек это беговая дорожка. Здесь два совершенно независимых стола. Различаются они единственным, чем – это входом и доходом. И один рабочий стол за 750 рублей – и э, тоже так один рабочий стол за семь с половиной тысяч. За один круг вы делаете на 750 пятьдесят полторы тысячи, а на семь с половиной – пятнадцать тысяч. Это уже вы сами решаете, какие вы пришли в интернет зарабатывать деньги. То ли вы большие пришли, то ли вы не за большими пришли, но... Это все решаете вы сами. И давайте перейдем теперь к маркетингу. Маркетинг наш... Ну, начнем, конечно, с преимущества, конечно. Наши самые основные преимущества нашей компании – это в том, что мы официально зарегистрированы, что мы, у нас нет никакой абонентской платы ни на одной площадке, у нас нет никаких отчислений ни на администрацию, ни на развитие компании. У нас четко деньги распределяются по маркетингу от партнера к партнеру, все до копейки. Код открыт у нас в любой площадке, в любой стол. Нет привязки ни на одной площадке к первому столу. Работаем мы с такими платежными системами, как э, все банки Российской Федерации. У нас есть внутренний перевод Perfect Money Payer кошелек и подключена касса Pay. Какие площадки у нас есть? 23 сентября 2021 года мы стартовали с площадкой идеал м мини. Затем 31 октября 2021 года у нас стартовала микро площадка 6 февраля 2022 года стартовала площадка фабрика клонов «Мини» и «Макси». 3 апреля 2022 года стартовала наша основная большая площадка «Идеал М. Макси». И 1 июня. В этом году стартовала наша площадочка «Фестерык». 23 сентября нам исполняется ровно год, и вас ждут, ждет очень хороший сюрприз от нашей администрации. У нас будет стартовать новая площадка, где вы с этой площадки будете иметь сразу же Тройной доход. Ну, это для вас, ребята, будет сюрприз. Так что скоро мы уже откроем предстартовую регистрацию и пополнение. Скоро будем разбирать маркетинг этой площадки. Поэтому все у нас впереди. Не надо оглядываться назад. Вы уже там были. А нужно смотреть впереди, самое интересное вас ждет впереди. Итак, начнем именно с нашей площадочки, моей любимой. Это площадка Ideal M Mini. Почему я люблю, то потому что я обожаю именно матрицы. И именно тренары, в тренарах самые большие деньги. Здесь у нас, в чем наше преимущество нашей, этой площадки? А в том, что у нас нет нигде ни одного накопительного стола. Ребята, все деньги у нас распределяются между партнерами. И у нас с каждого стола, идут выплаты. С каждого стола все зеленым – это ваши выплаты, это ваша зарплата. Итак, на слайде здесь расписан доход именно с одного бизнес-места. Только с одного. И вход нам составляет полторы тысячи. Первый стол, второй стол стоит три тысячи, третий стол стоит шесть тысяч, четвертый – двенадцать, Пятый, 24 и полностью это ваша зарплата, шестой стол, 50 тысяч. Вы можете входить на один стол, на два стола, на три стола. Можно старт делать своего бизнеса или со второго, или с третьего, или с четвертого, или с пятого, или даже можно с шестого. Это выбираете вы сами. Итак. Первый партнер, который вы пригласили себе, вы зарегистрировались, активировались, купили, то есть эту площадку и первый партнер вам дают полторы тысячи в накопительный баланс. А вот второй партнер, когда приходит и становится на это место, то ваши полторы тысячи возвращаются вам на баланс для вывода. Пожалуйста, вы со второго партнера вернулись свои потраченные деньги. У нас здесь ни на одной площадке вы не можете потерять, невозможно у нас потерять свои вложенные денежные средства. А вот третий партнер вам дает переход во второй стол за три тысячи. Полторы тысячи с первого и полторы тысячи со второго. Это три тысячи. У вас автоматом купился второй стол и... Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит становится на это место. Эти деньги идут 3000 в накопительный. А вот здесь со второго стола у вас уже начинает работать ваша реферальная программа. А поэтому здесь очень выгодно приглашать, приглашать. Так как вы будете получать реферальные на три уровня в глубину. Развивайте свою первую линию. Она вам будет приносить очень хорошие доходы. Итак, как только пришел второй партнер, вам стал на это место, вы получили тысячу рублей, по тысячи получили два ваших спонсора. Сработала ваша вторая линия. Это стал под вас, стали три партнера. Вторая линия. Вы получили 3000 Сработала третья линия. Это 9 партнеров. Вы получили 9000 Третий партнер вам дал переход куда? Да, за 6000 в третий стол. Итого вы только заработали с этого стола, со второго, 13 тысяч. Первый партнер приходит, становится на это место. Закрыл свой второй стол, или вы ему помогли. И он пришел к вам, стал на это место. Второй партнер... Вам становится клон ваш летит за 3000 по вашей броне. Куда вы выставите броню, туда станет ваш реинвест. Тысячи получаете вы, по тысяче получает ваши э, два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3000 Сработала третья линия, вы получили 9000 тысяч. Итого вы только с этого стола заработали 13 тысяч. Вы прошли всего 3 стола, а у вас на балансе 26 тысяч. Не будем считать даже те, которые ваши личные деньги, которые вы вложили, вы их вернули. А это уже идет ваш чистый заработок. И того третий партнер вам дал переход в четвертый стол за 12 тысяч. Первый партнер закрыл свой третий стол, приходит, становится 12 тысяч, идет в накопление. Второй партнер, как только становится на это место, 7 тысяч на баланс. Для вывода по 2,5 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы 7,5 получили. Сработала третья линия, 22 500 Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Итого, вы только с четвертого стола заработали 37 тысяч. Клево, да? Очень клево. Первый партнер пришел, стал к вам на пятый стол в накоплении. Второй партнер пришел, у вас склон за 6 тысяч летит по вашей броне в третий стол. 10 тысяч получаете вы, по 3 тысячи получают ваши два спонсора. Но вы же, ребята, не... Забывайте о том, что эти спонсорские вы будете от своих партнеров тоже получать. И у вас еще помимо этого заработка, их просто невозможно будет сосчитать вот эти спонсорские вознаграждения. Они здесь в этот, в, в, сюда не включены. А вы представляете, что вы с каждого партнера будете получать а, по... А, здесь по три там по тысячи, здесь по две с половиной тысячи, они будут просто вам падать и падать и падать на баланс. Прошу прощения. Сработала ваша вторая линия, вы получили девять Сработала третья линия, вы получили 27. семь. идет. тысячи второго партнера в накопительный баланс, так как 24 плюс 24 это 48 тысяч. И плюс эти 2 тысячи добавляются и за 50 тысяч, как только становится к вам третий партнер сюда, у вас автоматом покупается шестой стол. Это полностью ваша зарплата. Полностью. Первый партнер приходит вам 35 на баланс для вывода. За 15 у вас идеал М-Макси активируется. Это я говорила, что есть закольцовка. Третий, третий партнер пришел, ой, второй партнер пришел, стал, прошу прощения, 50 на баланс. Третий пришел, 50. Это только одно ваше бизнес-место. За один круг вы заработали 244 тысячи. Хорошо? Да. Очень хорошо. Мне, например, очень нравится. Следующая площадка. Это Ideal M. Максим. Совершенно одинаковый маркетинг отличается единственно входом и, конечно, доходом. И здесь есть закольцовка на нашу Большую фабрику клонов. Я имею в виду большую, то что а, на, не за тысячу, а за 10 тысяч. Здесь есть выход в этот, а, в эту фаб... на эту площадку. 15 тысяч у нас стоит первый стол. Второй стол стоит 30 тысяч, третий 60, четвертый 120, пятый 240 и шестой полностью выплаты ваши, ваша зарплата это 500 тысяч. Итак, первый партнер в накоплении идет, ваши 15. Со второго партнера вы получаете 5000, а за 10 идет ваш клон, летит. И Если у вас нет, не активирована она, то у вас автоматом покупается фабрика клонов. Все ваши клоны, все ваши партнеры будут следом лететь сюда, на фабрику клонов, становиться к вам. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. Это идет накопление. Второй партнер, вы сразу получаете 10 на баланс. По 10 тысяч получает ваши два спонсора. Вторая линия сработала, вы получаете 30. Третья сработала, вы получили 90. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер, второй партнер. Ваш клон летит за 30 тысяч по вашей броне, куда вы выставите бронь. 10 тысяч вы получаете, по 10 получает спонсоры. Вторая линия сработала, вы 30, третья сработала, 90. Третий партнер вам дал переход. За 120 тысяч четвертый стол. Вы здесь заработали на этом втором столе 130 тысяч. Здесь на третьем заработали 130 тысяч. И здесь вы заработали 5 тысяч. Итого 265 тысяч. Вы только прошли три стола. А у вас уже на балансе 265 тысяч. Круто? Да, очень круто. Первый партнер приходит, это идут накопления деньги. Второй партнер 70 тысяч на баланс для вывода. Сработала ваша вторая линия, вы 75 получили. Сработала третья, 225. Третий партнер вам дал переход за 240 тысяч в пятый стол. По 25 тысяч получили ваши спонсоры. И вы заработали только с этого стола 370 тысяч. Первый партнер, второй партнер приходит, ваш клон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол. 100 тысяч получаете вы, по 30 тысяч получают два спонсора. Три, вторая линия сработала, вы 90 получили. Третья сработала, вы получили 270. Третий партнер вам дал переход за 500 тысяч куда? Да, сюда. 500 тысяч на баланс, второй пришел партнер 500, третий пришел 500. Итак, одно ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Круто, очень круто. И мне очень нравится. Я люблю работать с большими деньгами. Следующая площадочка это Fast Trek, как я уже говорила. Здесь два совершенно независимых стола. Вход на это здесь всего по одному столу. Вход на этот стол 750, на этот 7,5. Выбираете вы сами с какими деньгами вы будете работать. Это линейно-шахматный маркетинг. Здесь идет две выплаты вам, одна выплата спонсору. Первый партнер приходит 750 на баланс для вывода. Второй партнер становится, это ваше все время будет реинвестное место, за реинвест за спонсором. Вы летите к своему спонсору. Ваши партнеры будут к вам прилетать и становиться. Третий партнер вам дает 750 на баланс для вывода Четвертый опять 755 опять у вас реинвест. 6 вы опять получили 750 рублей и так до бесконечности за один круг зарабатываете полторы тысячи а здесь вы, первый партнер пришел вам семь с половиной на баланс для вывода второй партнер пришел Реинвест за спонсором. Вы улетели к спонсору. Ваши партнеры будут прилетать к вам, становиться. Третий партнер пришел с 7,5 на баланс для вывода. Четвертый пришел вам опять с 7,5. Пятый пришел, опять реинвест ваш улетел. Открылся у вас новый стол. Шестой опять у вас в на баланс для вывода. За один круг вы получаете тысяч. Клёво. Да, ребята, клёво. Было бы желание. Да, здесь приглашать нужно. Здесь без приглашений. Да и вообще в партнерских программах без приглашений делать нечего. Не будете приглашать, будете сидеть без денег. Бизнес нужно развивать. В любом бизнесе нужны приглашения. Где бы вы ни работали. Запомните это. Нет в интернете бизнеса без приглашений а те люди которые вам говорят пишут там о том что можно зарабатывать без приглашений без вложений ребята не верьте этому это все развод можно зарабатывать копейки я понимаю копейки но зачем тратить свое время именно на копейки люди приходят в интернет для того чтобы не просто так, они же пришли за деньгами, значит их привело что-то, что им нужно срочные деньги, деньги еще нужны вчера, поэтому учитесь приглашать, без приглашений в матрицах вообще делать нечего. Итак, микро-мани, а здесь два рабочих стола, а этот стол у нас полностью выплаты, а здесь Первый и второй партнер за 1000 рублей дают переход куда? Да во второй стол. Первый партнер пришел 1000 в накопительный. Второй партнер вам 1000 на баланс для вывода. Третий дает переход на стол выплат. Первый партнер становится сюда. У вас реинвест первого стола за 500 рублей. И вы улетаете, если... У вас нет вас в идеале за полторы тысячи на первом столе а у вас активируется автоматом этот стол. А если вы уже там есть, то ваш клон становится к вам на, пер, на первый стол. Второй партнер как только пришел вам две на баланс для вывода. Третий партнер пришел опять две на баланс для вывода. И так до бесконечности. Приглашаете, получаете. Приглашаете, получаете. С 500 рублей вы здесь заработали 5000. И плюс вы ушли за 1500 на шикарную площадку. Идеал М. Мини. Ну и наконец-то наша фабрика клонов. Фабрика клонов, как я уже говорила, здесь у нас два стола. Два стола, вернее, две площадочки, который вход составляет 1000 рублей и 10 тысяч. Маркетинг одинаков. Это семиместные столы, два семиместных рабочих стола. И третий стол это выплаты. И ваши клоны будут лететь с этого третьего стола. А все будут клоны лететь на первый стол. Итак, в матрицах семиместных плечи идут куда? да вышестоящему спонсору. Как вы там не ругаетесь, как вы там не скандалите в чатах, а, ребята, ну, плечи. И хочу предупредить, дорогие спонсоры, пожалуйста, не надо своим партнерам вставить своих клонов в плечи, чтобы они вам закрывали эти плечи. Это непорядочно. Еще раз напоминаю вам, не буду называть даже фамилии этих лидеров пожалуйста, не делайте это. Иначе ваши команды уже разбегаются, а они разбегутся и совсем распадется ваша, ваши большие команды, которые вы собирали. Не делайте этого. Не надо. Партнер сам себе поставит этого клона. Если им, он, ему нужно, он сам это сделает. Итак, первый партнер, как только приходит, становится на это место, у вас Реинвест этого стола идет по вашей броне. Куда вы выставите бронь? Ну, обычно выставляете, активировали, купили этот первый стол, выставляете первую бронь и вторую бронь. И ваш реинвест летит и остановится сюда в ваше плечо. Второй партнер, этот тысяча идет накопление. От третьего партнера вы тысячу возвращаете обратно на баланс для вывода. Четвертый партнер дал переход вам за 2000 во второй стол. Первый партнер, второй партнер, третий, вы 2000 вернули. Четвертый вам дал переход на стол выплат за 6000. Итак, первый партнер, вы получаете 5000 на баланс для вывода и летит ваш клон по вашей броне на первый стол. Со второго, из третьего, из четвертого. Все эти получаете по 5000, и ваши клоны летят, а, закрывают, куда вы выставите бронь, кого вы хотите закрыть, а, туда выставляете брони, и ваши клоны летят по этим. Но в плечи, дорогие лидеры, не ставим другим, своим партнерам. Плечи о, должны быть их. Итак, здесь за 10 тысяч точно так же. Первый партнер приходит, у вас склон летит по вашей броне, а реинвест этого стола вы можете выставить себе сюда в плечо. Второй партнер идет в накопление. С третьего партнера вы 10 тысяч возвращаете, С четвертого партнера дается переход за 20 тысяч в следующий стол. Первый партнер, второй партнер. С третьего вы получаете 20 тысяч. Четвертый дал переход за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер, второй партнер и третий партнер. И четвертый партнер. Вам дают все по 50 тысяч на баланс для вывода. И по 10 тысяч летят клоны ваши первый стол. И выставляете брони. И тем самым вы продвигаете свою команду, двигаете своих клонов и продвигаетесь дальше во второй стол. С 1000 рублей вы заработали 23 тысячи, а с 10 тысяч вы заработали 230 тысяч. Вот такой вот маркетинг на этой фабрике клонов. Я думаю, что всем... Я не знаю, мне, например, очень нравится наш маркетинг, я не встречала еще ни одного партнера, который работает у нас и сказал бы, хоть, хотя бы плохо об одной площадке. Все площадки очень хорошие. Очень хорошим маркетингом. На наших площадках невозможно потерять свои денежные средства. Если вы, конечно, не будете сидеть, ребята, я прошу прощения, но те, которые знают меня давно, они знают, что я могу выразиться еще хуже. Не сидите, не крутите мухом дули, а работайте, приглашайте. Без приглашений вообще невозможно развивать свой бизнес. Вы же должны это понять что деньги приходят в партнерские программы от новых партнеров. Вы не думаете о том, что вам, например, фабрика клонов, вот здесь вот некоторые прям э, думают о том, что система вам дает этих клонов. Да нет, ребята, не система. Вы что, вы думаете, у, у админа он миллионер, администрация наша? Откуда у, у нее столько денег на ваших клонов? Эти клоны заложены в маркетинг. С ваших же денег. Если бы не было здесь клона, не летел сюда, то вы бы получили 6 тысяч шесть. Здесь бы вы получили 60, 60, 60. Это ваши деньги здесь заложены в ваших клонах. Ну, я... Хочу напоследок сказать о том, что а, все э, люди, которые э, пришли в интернет за деньгами, э, ребята, да добро пожаловать в нашу компанию. А Здесь вы можете годами зарабатывать. Здесь у нас э, наша компания, как я уже говорила, международная, официально зарегистрирована и вести бизнес э, можно со спокойной душой, не думать о том, что а, завтра соскамится проект или не соскамится, как другие проекты. А наша компания, она пришла на очень долгие-долгие годы а, и будет потихоньку развиваться. Мы никуда не спешим, нам некуда спешить, а, как некоторые админы а, штампуют столько площадок, что не успевает партнеры дойти до второго стола на новой площадке, а уже появляется другой, другая площадка. А у нас нет. Мы любим все, чтобы было идеально. Идеальная наша компания, идеальные должны работать люди с хорошей своей идеей, те, которые пришли в интернет именно за деньгами, а те, которые без конца видят во всем негатив, лохотрон, все это вот это вот выливают на нашу компанию очень много негатива. Ну, это, ребята как сказать, конкуренция, конкуренция, да, им очень завидно о том, что к нам приходят именно командами, не просто, а большими командами, уходят с других проектов и приходят именно к нам зарабатывать. Ну, с вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». Добро пожаловать тебя так к нам за большими деньгами. Всем пока-пока.